Меня зовут Юскевич Ольга, я начальник патрульной полиции города Харькова. Уважаемые журналисты, приглашаю вас 25 числа на 11 часов утра в Харьковский кризис-инфоцентр на пресс-конференцию. Буду ждать.